Кто там? Здорово, здорово, здорово. Ой. О, мобилка, Максон, за. Е... Максон, ну-ка сделай качеку побрат. Ой, мне тоже. Включаем его за печать все пацаны сделайте пейте мы Райдут. тут конфеты не мути братан ну ладно На, братан ты дверь сюда был закрыть да ладно пацаны а где все конфеты Умный тоже. Че пацаны надо как-то посуду помыть? А вы как? А посуда нам я Э-э, куда? А посуда как же? Такие у меня вот друзья на... И заведу гости потом. Ну что ж, если видео вам понравилось, вы поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. И ждите новых видео.